приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака рыбы на май 2021 года это видео вы можете смотреть по своему солнечному знаку либо по знаку вашего асцендента итак начнем мы с планеты Марс ведь Марс отвечает за нашу энергию, активность, за то, куда мы будем направлять наши силы. В течение целого месяца Марс находится в знаке рак в вашем пятом секторе. Это говорит о сильной эмоциональной связи с семьей, детьми. Может быть много событий и дел, связанных с близкими людьми. К тому же... Положение Марса в Пятом Доме дает необычайную активность для людей творческих профессий. Поэтому если вы относитесь к таковым, то май будет для вас очень активным периодом в плане работы. Плюс ко всему это время, когда вы можете решать домашние дела, семейные дела, а также уделять внимание теме отдыха. Это период, когда вы можете отправиться в отпуск, но обычно с Марсом в пятом доме получается такой активный вариант отдыха. Со второго по третье число Меркурий будет делать тринк Плутону и квадрат к Юпитеру. Это хороший период для переговоров, бумажных дел, для встречи с друзьями, а также для того, чтобы презентовать свою работу для того, чтобы взаимодействовать с группами, коллективами. Но важно, чтобы была хорошая подготовка. То есть это вряд ли благоприятное время для спонтанных решений и спонтанных встреч. 2 числа Венера будет в соединении с Лилит и в аспекте к вашему правителю Нептуну. Это очень важное указание для вас на то, что в начале месяца может возникнуть ситуация эмоционального характера, когда вот вам может быть сложно принимать какое-то решение. Вы можете либо переживать, либо, скажем так, отвлекаться на какую-то тему. В начале месяца очень важно все обсуждать и не зацикливаться ни на одном вопросе, который будет возникать. Важно также ощущать себя частью общества, коллектива не закрываться в себе, и тогда будет легче найти выход из любой ситуации, которая сложится. Также желательно на начало месяца не планировать поездки, особенно если вы будете за рулем. 4 числа Меркурий переходит в знак Близнецы и будет в нем находиться по 11 июля. Меркурий все это время будет проходить по вашему четвертому сектору недвижимости и семьи. Это значит, что в ближайший вот этот период времени все ваши мысли будут заняты домашними делами, вопросами связанными с семьей, с детьми, их образованием. Это может быть также и тема оформления каких-то бумаг, документов, связанных с темой недвижимости. В целом важно также отметить, что Меркурий будет в конце мая разворачиваться в ретроградное движение. Поэтому в конце мая может замедляться темп вашей активности. И это не самое хорошее время для того, чтобы прям что-то с нуля начинать. Скорее всего, из-за ретроградного движения Меркурия в июне нужно будет это все переделывать. Поэтому если вы планируете начать ремонт, то либо это делайте в первой половине мая либо уже в конце июня с 6 по 8 число венера будет делать аспект плутону и юпитеру это обычно дает очень много эмоций а также необходимость решать финансовые вопросы это может быть получение денег выплаты благодаря которым вы сможете реализовать какую-то цель, достичь определенного вот уровня в том или ином деле. То есть в целом в этот период тема финансов будет связана с достижением желаемого. 9 числа Венера переходит в знак Близнецы по 2 июня ваш сектор семьи и недвижимости. Это создаст такую приватность, можно сказать, в вашей жизни, когда вы захотите проводить много свободного времени в кругу семьи, это может давать тягу, проводить свободное время с родителями или съездить с ними вместе, куда-то. В целом это время когда вы отдыхаете, находясь в привычной для себя обстановке. Поэтому какими бы ни были ваши выходные, например, но все равно будет тянуть в семью, в дом, и э, иногда может даже и не быть желания с кем-то видеться, встречаться, куда-то ездить, а будет желание именно остаться дома. Венера — это также финансовая планета, поэтому в этот период времени может быть желание что-то покупать для дома либо дарить подарки родным и близким. 11 числа будет Новолуние в Тельце в вашем третьем доме, и к тому же в день Новолуния Меркурий будет соединение с восходящим узлом. И это говорит о том, что данное событие может подтолкнуть вас к тому, чтобы получить новое образование, к тому, чтобы получать новые навыки, для того, чтобы нарабатывать новый опыт в какой-то сфере, больше общаться. То есть в целом это новолуние будет вас подталкивать к большей активности. И в целом вот видео это я начинала с... Марса, который находится в знаке Рак. Марс в знаке Рак находится под управлением Луны, поэтому однозначно активность в этом месяце будет зависеть от солнечно-лунных циклов. И именно вот это новолуние может очень сильно подтолкнуть к начинаниям, к важным решениям, и оно может создать импульс, очень сильный импульс в вашей жизни. Тем более, что с 8 по 12 число Марс будет в аспекте к Урану и Херону. И это дает разнообразие в действиях, дает возможность быстро получать результат в разных направлениях. И обычно в те периоды, когда Марс в аспекте к Херону, мы умеем сочетать несочетаемые. то есть... Работая, заниматься делами, либо удаленно выполнять какие-то задачи, которые ранее казались для нас очень сложными. 12 числа Меркурий будет делать тренинг к Сатурну и будет затронут ваш сектор семьи и недвижимости. Поэтому это тот день, когда нужно будет уделить много внимания решению семейных вопросов и семейным делам. 13 числа Солнце будет в соединении с Лилит и в аспекте к Нептуну. Этот день также можно отнести к довольно-таки сложным в эмоциональном плане. Люди разные, по-разному реагируют на подобные аспекты. Может наблюдаться отстраненность, может наблюдаться повышенная тревожность, может наблюдаться зацикленность опять на какой-то теме. Важно вытягивать себя из этого состояния через активность и через дела. 13 числа произойдет важнейшее событие для вашего знака. Юпитер переходит в рыбы. В ваш первый дом и будет в нем находиться по 28 июля. На самом деле это не окончательная ингрессия Юпитера в ваш знак. Он все еще будет возвращаться обратно в Водолей. Но все же этот период позволит вам приоткрыть занавес событий, которые будут с вами происходить в следующем году. Обычно Юпитер дает желание развиваться в профессиональном плане, блистать в социуме. Это период, когда есть желание заявить о себе, о своих талантах, способностях, становиться частью коллектива, группы. В этот период времени вы можете опять-таки быть заинтересованы в том, чтобы повышать свой уровень знаний и, соответственно, иметь больший авторитет, больше вес в обществе. В любом случае Юпитер приносит такое умение широко смотреть на любые вещи, с размахом выполнять какую-то работу. Поэтому важно правильно этот посыл уловить, так как обратная сторона Юпитера — это излишний оптимизм, который внушает вот такой подход, что и так хорошо, зачем что-то менять. Поэтому важно вот это вдохновение использовать в практических целях, а не только для того, чтобы наслаждаться этим состоянием. 17 числа Солнце будет делать тренинг к Плутону. Этот аспект может дать важные переговоры, важные события в коллективе. Это благоприятное время для того, чтобы изучать какой-то вопрос, встречаться с влиятельными людьми. Это аспект силы, и он дает возможность добиваться своего. Поэтому важно, чтобы вы определили свои приоритеты и скажем так, активно шли к намеченной цели. 18 числа будет очень хороший день в финансовом плане. Венера будет в соединении с восходящим узлом и как раз будет делать аспект к Хирону в вашем втором доме. Это может давать очень полезные идеи по поводу заработка. Это может быть тема даже совмещение каких-то видов деятельности. В любом случае обращайте внимание на те предложения, которые будут поступать в этот период, а также на те мысли, которые будут возникать. Может также появиться новое желание что-то приобрести, например, и это желание будет мотивировать вас больше работать, больше зарабатывать. Поэтому... Вот такое состояние тоже может подтолкнуть вас к тому, чтобы проявлять большую активность. 20 числа Солнце переходит в знак Близнецы, ваш четвертый дом на месяц. И в этот же день будет хороший аспект между Венерой и Сатурном. И это может опять создать большой фокус внимания на семейных делах, а также на решении вопросов, связанных с темой недвижимости. Обычно по аспекту к Сатурну мы делаем то, скажем, что должны делать. То есть это не из разряда ваших желаний, а именно из разряда ваших обязанностей. С 21 по 23 число Солнце будет делать квадратуру к Юпитеру, а Меркурий к Нептуну то есть будут идти напряженные аспекты к управителям вашего знака, и это может создать такой эффект, когда будто бы вот что-то подталкивает вас к действиям, к решениям. И вообще это такой аспект, часто повторяющийся квадратура к Нептуну. Поэтому так или иначе в этом месяце вы будете ощущать, Необходимость действовать, необходимость развиваться, необходимость принимать решения. И важно улавливать этот темп, важно на эти аспекты реагировать. А, то есть, в принципе, этот период может ощущаться как то, что наконец пришла пора включаться в жизнь более активно, что было слишком много времени скажем такого некого застоя об этом также говорит и переход юпитера в первый дом это всегда стимул к развитию будто бы вот человек просыпается после долгого сна или вот долгого периода апатии. 23 числа сатурн разворачивается в ретроградное движение и он будет в нем находиться по 11 октября все это время он в вашем двенадцатом доме, и это может сфокусировать ваше внимание на теме ваших внутренних страхов, сомнений, ограничений, которые вы сами себе создали. И это хороший период для того, чтобы отследить эти проявления в себе, скорректировать их, побороть свои страхи, сомнения и идти вперед. К тому же... Разворот Сатурна в 12 доме влияет на ваш режим сна, питания, отдыха, активности. Поэтому важно будет очень хорошо планировать ваш день для того, чтобы сохранять активность. 26 числа будет лунное затмение в знаке стрелец в вашем 10 секторе. Лунное затмение это всегда эмоциональное событие. это события, которые происходят в результате наших внутренних ощущений, эмоций. Поэтому вот тоже обращайте внимание на свои желания, на те импульсы, которые будут возникать внутри, они будут подталкивать вас к внешним изменениям. Поэтому на самом деле затмение может проявиться э как до своей фактической даты, так и после, зависимо от того, когда вы позволите этому проявиться и когда вы э, включитесь в процесс. Но в целом затмение в десятом доме всегда э, дает большой результат в работе, в карьере, в таком выборе жизненного направления. Поэтому для многих представителей вашего знака будет актуальным вопрос, кто я и куда иду. И Пожалуй, поиском ответа на этот вопрос вы и будете заниматься на протяжении всего месяца. 27 числа Венера будет делать квадратуру к вашему правителю Нептуну. В этот день вы можете решать важные вопросы, связанные с темой отношений в семье, а также с темой финансов. Опять-таки может быть необходимость что-то менять. Квадратура подталкивает к действиям. Поэтому... Опять-таки нужно будет руководствоваться своими ощущениями, что вас не устраивает и что именно вы хотите изменить. 29 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение по 22 июня. И разворот происходит в соединении с Венерой в четвертом доме. Поэтому вопросами вот, взаимоотношений в семье, а также тема... Темой заработков и доходов семейных вы будете заниматься на протяжении вот всего июня. И очевидно, что в конце мая произойдут какие-то ситуации, которые вас подтолкнут к поиску новых решений и к важным изменениям в вашей жизни. По Меркурию это те изменения, к которым мы приходим умом. То есть вы и вы понимаете, что есть вещи, которые уже устарели, не работают, которые пора менять. И, соответственно, обдумываете, как эти перемены можно внедрить в вашу жизнь. И в конце месяца, 31 числа, Марс будет делать хороший аспект к вашему управителю, и это как раз-таки подтолкнет вас к действиям и решениям. Поэтому, несмотря на ретроградность Меркурия, и разворот Сатурна, затмение, все таки э, вы можете в конце месяца найти э, силы на то, чтобы решиться на какое-то действие. Больше доверяйте себе в этом месяце и обращайте внимание на свои желания. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!